20 апреля было принято решение Верховным судом о запрещении секты свидетелей Говых, о конфискации имущества. Данное решение Верховного суда вступит в законную силы 20 мая. И что мы имеем на данный момент? А все как в песне. А нам все равно, а нам все равно. Соответственно, решение вступит 20 мая, рассудили товарищи адепты а до этого момента мы оторвемся по полной, по всей стране. Это книжки, теперь вот письма, кропотливо написанные от руки. Ирина Мартынова уже вполне может открывать мини-библиотеку, и все при поддержке приветливых, но уж очень навязчивых свидетелей Иегова. Несмотря на решение Верховного суда запретить деятельность свидетелей Иеговы в России, представители Архангельской организации его, по всей видимости, проигнорировали. И началась активизация деятельности активистов и зазывал. Опять полные ящики литературы непонятного содержания одномоментно закричали по всему миру ФРГ, Англия говоря о том, что решение Верховного Суда криминализирует вероисповедание что оно нарушает права 175 тысяч человек что это противоречит праву на религиозную свободу хорошо, пожалуйста верьте пожалуйста, занимайтесь обрядной деятельностью но ни к чему эти адепты на улицах мне не нужно объяснение про рай, про ад. Я как-нибудь разберусь сам. Появилась информация о том, что европейские страны предлагают им обратиться в Европейский суд по правам человека. Но учитывая последние известия, Суд Франции сегодня отклонил запрос Сербии на экстрадицию бывшего премьера Косова Рамуша Хародиная. Одиозный командир, против которого выдвинуто 108 обвинений, прославился особой жестокостью во время войны на Балканах. Хородинай не только отдавал леденящие душу приказы, но и лично пытал, насиловал и убивал сербов, в том числе мирных жителей. Веры в европейское правосудие нет, так как похоже это не на судебное решение, а на какой-то абсурд. ОБСЕ делает заявление, что решение – это угроза ценностям и принципам, на которых основывается демократия. Да, это очень разборчивая организация. И это всегда, чаще всего, работа ОБСЕ похожа вот на это. Даже комиссия США по свободе вероисповедания будет вынуждена обратиться к правительству США для ведения в отношении России гуманитарных ограничений. Так и хочется сказать. Но промолчу. Россия – это суверенное государство. Не есть свои нормы закона, есть своя политическая воля. И мы сами разберемся в своих государственных вопросах. Если брошюры признаны экстремистскими, есть показания пострадавших. Да что далеко ходить? У многих есть родственники, которые туда попали. И что с ними произошло? Дело веры – это дело каждого. И сам человек должен приходить к Богу а не приводиться за руку опытным специалистам, которые чуть ли не сам послание Христа. Поэтому делайте выводы сами, будьте внимательны к друг другу, будьте осторожны.